Я Олеся Люшенкова и в этом видео я хочу показать вам приемы обучения чтению детей с задержкой психического развития. Итак, обязательно нужно помнить о том, что такие дети имеют нарушения в речевом аппарате. Да? То есть у них есть недостатки в речевом развитии. Это могут быть дети первого уровня, когда они произносят э, отдельные звуки. Второго уровня, когда у них уже появляются коротенькие слова. Третий уровень и четвертый уровень. Это могут быть дети просто с фонетико-фонематическими какими-то нарушениями. И обучение чтению мы начинаем с гласных букв. Такие дети обучаются. Обучение начинает с гласных букв Итак, первая буква Традиционно мы возьмем букву А Я покажу вам на дощечке вот такую букву Вот она буква, да? На что она похожа? Мы спрашиваем у ребенка На что может быть похожа? Здесь включается наглядно-образное мышление И ребенок отвечает Буква А похожа на башню Или буква А похожа на человечка с поясочком так, а еще на что может быть похожа буква А? Буква А похожа, может быть, для кого-то на аиста. Так, и м -м, можно, конечно же, сопровождать стихотворением или показать вот так красиво с помощью пальцев А. Вот она, буква А. Итак, м -м, стихотворение читаю, и вы стараетесь запомнить. Так. Значит, буква А всему глава у нее солидный вид, потому что буква А начинает алфавит. Знакомство на букву. Знакомим с буквой. Мы не одно занятие. Я буду снимать комплекс занятий для родители их детей помните о том что родитель и ребенок вместе должны находиться на занятии то есть сопровождает ребенка взрослый и, и э, <соспособление> знакомство с буквами и обучение чтению происходит в сопровождении взрослого так Смотрите, я вам показываю, значит, показываю вам вот такую еще, вот такой вариант букв. Видите, у меня в виде кружков сделаны буквы, кружок, похожи на бусинку, да. Здесь у меня вот такой еще вариант. Это А у нас, да, это у нас буква И. Обратите внимание, да, если мы знакомим с другой буквой, тут то тоже у нас наглядно образно мышление включаем и рассказываем, да, буква И похожа на сидящего, может быть, стоящего человечка. Вот такие буквы, варианты таких букв. Если вам нужны будут шаблоны, это для учителей или для, для родителей, то вы эти шаблоны можете у меня взять внизу на, в ссылке и распечатать для себя. Это большие буквы, по ним очень любят заниматься дети, это очень удобно. Так, и вот такие поменьше круглые э, бусинки. Вот такие поменьше. Нет, тут еще не до конца доработано. Вот такие можете использовать бусинки. Итак, дальше. Мы знакомимся с буквой А. С буквой А познакомили. да? И приступаем к следующей букве. Я вам показываю приемы обучения чтению. Когда вы знакомитесь с буквой А, то у вас есть прописная буква, да, то есть читаем, а потом записываем букву. Так как буква А сложная в написании, мы эту букву пока не трогаем, и элементы только этой буквы прописываем в тетрадочках, которые вы заведете. Все, обо всем об этом я буду рассказывать в своих видео. Дальше берем следующая буква, буква О. Тоже вот такая буква О у нас. Обратите внимание, что у меня могут быть как черного цвета буквы, так и буквы другого красного цвета. Это свойственно гласным буквам. Гласные буквы обозначаются и красным цветом, и могут обозначаться черным цветом. Так, значит, буква О с помощью рта, я произношу эту букву, сворачиваю, да, на что похожа буква О, произношу ее, на что похож мой рот, да, он э, похож у меня на э, маленькое облако. Так, и смотрю я, значит, у меня буква О. Что я могу рассказать об этой букве? Ну, во-первых, показать с помощью пальчика. О, буква О, это гласный звук, гласная буква, это буква а произношу я гласный звук этой буквы О, -о, О. Воздух через рот проходит свободно, не встречая на своем пути преграды. Буква О. -о, -о.